У нас два питбайка BSE 125 и вирус X2 тоже 125 кубов. Расцветка у них похожая, бело-зеленая черно-зеленая. Визуально e кажется больше у него сиденья, пошире чуть подлиннее есть фара есть передняя пластиковая облицовка сейчас мы погоняли на этих мотоциклах что можно сказать ну, вот основные отличия. амортизатор на x2 нерегулируемый он потоньше и покороче чем у BS-E. фильтр воздушный тоже вот такой жесткий, спортивный. Он пропитан маслом. Двигатели одинаковые. Рибератор у X2 поменьше, чем у BSE. У BSE стоит Микуни. 22, если я не ошибаюсь. Вот. Вилки тоже отличаются. bs BSE вилка перевернутая у вируса она классическая ну, скажу она работает конечно похуже чем в БСЕ пластик у вируса мягкий в БСЕ пожестче То есть, тут он уже здесь можно сказать поломанный вот, трещины на саморезах Первые по катушке показали, что руль у X2 такая тонкостенная труба. Он помягче, конечно. У BSE руль алюминиевый, твердый. При падениях не гнется. ломается только ручки. Недавно была заменена ручка ручного тормоза. У X2 сейчас вот отпадение на песок марыхлый сломалась ручка сцепления силумин надо менять на складную как говорится что не делается все к лучшему какие еще отличия визуально да, вроде бы в общем то и никаких едут они оба очень резво я бы сказал что x2 еще более злой чем bse за счет более легкого веса он легче на 10 килограммов ну пожестче конечно подвеска короткий амортизатор более дешевые э, стойки передняя вилка это дает о себе знать но в принципе машинка надежная заводится всегда практически без проблем только на горячую можно пару раз тыкнуть предстоит что у нас хотим сделать купили вот такую гофру резиновую вот пыльник от вазовского от вазовской стойки передней И поставим ее отсюда отсюда на x2 пыльничек тут есть но дополнительная защита не помешает Сиденье здесь откручивается. Я уже показывал, как это 6. Вот здесь. Здесь с обратной стороны. И снизу два винта вот этих. И сиденье снимается вместе с пластиком. Остается голая рама. Открывает доступ ко всем внутренностям. Еще есть один момент. Реле-регулятор стояла вот, вот тут вот пластина для него я считаю крайне неудачное место для электрического оборудования, потому что здесь прямо находится заднее колесо и вся грязь будет вот тут соответственно на реле я его перенес глубже под седло и притянул хомутом туда вот за эту вот пластиковую защиту да, еще Глушитель у X2 сразу идет прямоточно, без всяких свистулик, вставок. Но вот такая цельная банка. И из нее вот приварена вот такая трубка. Диаметром, наверное, сантиметр. 1,3 может быть. Звук тихий и практически скутерный. Мы сегодня просверлили по кругу. Там не видно, наверное. 6 отверстий вокруг него вокруг этой трубки. Соответственно звук стал немножко погрубей, посерьезней. В свистулька стояла, мы ее вытащили. Звук стал очень такой басовитый и сочный. Красивый. Ставить на место не собираемся. Ну, вроде бы все. Ну, Еще могу сказать по тормозам. Тормоза, конечно, виловатый особенно задний надо его или как-то регулировать но он уже стоит в крайнем положении у x2 в самом конце хода схватывает задний тормоз кому-то это нравится мне нет передний тормоз работает в принципе как обычно туговат я думаю еще прокачать надо ну вот вроде бы и все вот я поставил резиновый пыльник на заднем амортизатора на лес он довольно тяжело поэтому так не совсем ровненько он стоит потому что цепляется за амортизатор за кольца ну, надеемся будет работать снизу хомут сверху хомут вот этот пыльник защиту тоже поставил обрезал вот тут вот зубья они были и в районе колеса и все время цеплялись стучали на колесо вырезал эти зубья сейчас колесо не задевает этот пыльник вот перенос рыли регулятора то есть он стоял вот тут вот я его перенес вот сюда под сиденье вот тоже хомутиком прикрепил сиденье ставится он в принципе в зоне максимальной защиты. Ну, вот как-то так. Да, еще вот такая дырочка у нас есть. Она меня сразу напрягла. То есть это выход с генератора проводов. И рядом не отверстие. И Оно получается пустое. Туда внутрь коробки это на БСЕ тут все заделано. Видите, никаких отверстий лишних нету. Все герметично. А тут мне эта штука не понравилась. Я нашел вот такую пластиковую штучку от грибка от резинового И она идеально сюда встает. То есть такую заглушечку сделал. Хуже точно не будет. Вот так вот. По крайней мере, в песок туда сыпаться не будет никакой. Вот такие мелочи, но ну, это Китай. Вот. Резинка вылезла, перетянута шайба на бензобаке. Когда снимал амортизатор, тут вот нижняя втулка, даже при полностью затянутой, затянутом болте, она все равно вот так вот болтается. То есть не фиксируется в раме, но после затяжки верхней гайки он вроде бы более-менее монолитно стал. Да, также поставил вазовские шланги бензостойки заменил резиночки китайские. Сейчас я покажу, что с ними становится. Я снял, вот она она дубовая. Вот она, видите, уже как пластик стала, стучит. Да? Пальцами сжать невозможно. все, она от бензина задервенела, вот, не сжимается. Вот это типа резина. Соответственно, когда она такая становится, бензин начинает течь. Поэтому рекомендую сразу же купить вот такой вазовский шланг, армированный тканью. И вот так вот все это дело поставить. На БСЕ тоже такой же шланг я поставил. Вот. Проблем нет. Ну, на этом, кажется, все.